Сегодня мы обязательно постараемся удовлетворить ваш интерес в плане создания транспортных моделей. Коллеги подготовили небольшую информацию, небольшую презентацию о том, как создаются транспортные модели по макромоделированию. Сегодня у нас будет вещать Сергей Блакитный, он является руководителем отдела транспортного планирования и моделирования компании АПЛУСС. Как уже было сказано, сегодняшняя тема, нашего проведения вебинара, «Основа создания транспортных моделей. Иными словами, мы постараемся вам рассказать не совсем простые вещи а простыми словами. Итак, что же такое транспортная модель? Ну, для этого есть хорошее определение, это некий инструмент который отображает транспортную систему моделируемого региона. Это может быть либо локальный перекресток, там, сеть перекрестков, либо административный район города, либо город с агломерацией, либо субъект федерации, либо страна в целом. А, с текущими и каким-то прогнозируемым спросом на перемещение пассажиропотоков из точки А в точку Б <coughs> а, на автомобильном транспорте, либо на общественном транспорте. А обычно транспортные модели имеют название, так называемая мультимодальность. Что это означает? Это означает, что в системе реализуется расчет с учетом всех видов подвижного состава. Это легковой транспорт, это а, грузовой транспорт разделением по типу грузоподъемности, это общественный транспорт с разделением по типу, это, может быть, там авиасообщение, водное сообщение и так, и так далее. Использование модели в последнее время как многие из вас замечают, актуально не только для так называемых, ведущих институтов, но и в последнее время стало набирать популярность использование органами исполнительной власти, различными государственными компаниями. Это, конечно же, является правильным с точки зрения подхода к вопросам транспортного планирования. Ведь всем понятно, что имея данный инструмент в наличии, можно экономить ну, просто бюджетные деньги неоспоримо доказывая правильность или неправильность принятого решения. Какие цели преследуются при создании транспортной модели? Анализ текущей транспортной ситуации и краткосрочный прогноз. Для анализа текущей транспортной ситуации проводятся замеры интенсивности транспортных потоков, замеры пассажирских потоков, для выполнения дальнейшего прогнозирования. Стратегическое планирование развития транспортной инфраструктуры. Ну иными словами, это подразумевается, конечно же, правильная грамотная экономия бюджетных средств. То есть мы правильно сможем спрогнозировать, например, какую станцию метрополитена нам нужно строить в первую очередь, какую, какой мост нам нужно строить в первую очередь, чтобы это было более востребовано. Планирование годостоятельной инфраструктуры, оптимизация организации дорожных движений, это светофоры, это разрешенные запрещенные маневры и так далее. Оптимизация работы общественного транспорта, это введение новых маршрутов общественного транспорта, изменение э, расписания движения, э, убирание так называемого дублирования маршрутной сети и так далее. Это краткий основополагающий перечень тех целей, которые ставят перед собой при начале, при начале работы. Все должны прекрасно понимать, что модель это не просто некий инструмент, который позволяет смоделировать тот или иной сценарий. Конечно же это еще и некая база данных для хранения довольно-таки большого массива необходимой информации. Здесь выделены 5 основополагающих блоков. Первое это уличная дорожная сеть. Здесь мы можем заносить информацию по а, пропускным способностям, по количествам полос, по категорийности улицы, по качеству дорожного покрытия, по аварийности и так далее. Например, даже по введению в эксплуатацию этой автомобильной дороги и так далее. Это блок по обследованию транспортных и пассажирских потоков. Также мы можем сюда данные заносить, ретроспективные информации – очень удобно, очень удобно и наглядно сравнивать и анализировать изменения трафика по отдельным участкам дорог в зависимости там, по кварталам или по годам. Следующий блок это экономика, градостроительство, хранение информации по градостроительной тематике, вот информации по функциональному зонированию территории и так далее. И конечно же немаловажный блок это блок по общественному транспорту. То есть сюда мы заносим информацию по маршрутам, по трассировке прохождения маршрутов, по расписанию, по подвижному составу, по перевозчикам, кто, то есть имя перевозчика и так далее. Всем уже знакомый слайд, еще разок его повторим. В мировой практике существуют так называемые три уровня моделирования. А микроскопический уровень – это имитационное моделирование, иногда называют там, визуализация транспортной ситуации, то есть мы наглядно видим, как у нас ездят машинки, мы наглядно видим, как у нас ходят пешеходы, какая у нас длина очереди, и вообще какая транспортная ситуация у нас складывается на том или ином перекрестке, либо на сети перекрестков. Мезомоделирование – это анализ а, тех же макро макропоказателей на микро-уровне, то есть это несколько, скажем так, больших а, зон, по микромоделированию. И макроскопический уровень, это происходит, ну, предмет моделирования, здесь транспортный поток. Здесь у нас нету детализации каждого транспортного узла, здесь мы просто видим транспортный поток в целом, перемещение из точки А в точку Б и нагрузку на автомобильных дорогах в виде картограммы, в виде э, каких-то аналитических данных по скоростям движения, по дальности поездки, по времени проезд, поездки из точки А в точку Б и так далее. С чего же все-таки следует начинать при создании транспортной модели? Конечно же, это в первую очередь мы должны определиться с той задачей, которую необходимо будет решать на модели. Все прекрасно понимают, что да, есть ТЗ, мы это техническое задание получили с вами, но не всегда исполнитель и заказчик одинаково понимают суть Поэтому очень важно на первых этапах решить этот вопрос. То есть одни и те же формулировки в техническом задании могут быть поняты по-разному и исполнительным и заказчиком. Поэтому очень важно необходимо на первом этапе вести полный скажем так, онлайн, онлайн связь с заказчиком, что же он хочет получить на выходе. Каждая модель создается под какие-то определенные задачи, ну, например, задачи по локальному изменению организации дорожного движения и задачи, связанные с масштабным транспортным или городостроительным планированием, означает создание модели с разным уровнем детализации, то есть с разным уровнем транспортного районирования и так далее. Если разный уровень детализации, то соответственно всю даль дальнейшую работу мы должны планировать по-разному, то есть даже начиная от сбора исходных данных, то есть поставки задачи те, кто будет эти данные собирать и заканчивая выдачей результата работы. Это очень важно. Поэтому перед началом работы необходимо определиться с выходной информацией, что же все-таки хочет получить наш заказчик по итогам работы. Это, конечно же, не всегда получается, и очень часто задачи могут изменяться во время реализации проекта. Но это уже частный случай, и которым тоже ну, обязательно надо быть готовыми. Как и для создания любого инструмента, необходимо сперва получить и собрать очень важные исходные данные. Опять-таки, повторюсь, детальность, количество, качество этих исходных данных напрямую зависит от поставленной задачи перед разработчиком. А на основной перечнем вы видите на слайде, это определение области моделирования, то есть ту область, которую мы с вами будем моделировать. Опять-таки, либо это один перекресток, либо это административный район города, либо это городская агломерация, либо страна в целом. Дальше социально-экономические данные по зоне моделирования мы уже собираем на основе социально-экономической статистики. Следующий э, пункт это граф УДС, граф уличной дорожной сети с подробной характеристикой автомобильных дорог. Это количество полос, пропускная способность, разрешенные запрещенные скорости, э, разрешенные транспортные средства, которые могут передвигаться по тем или иным участкам. Это организация дорожного движения в узлах. Запрещен, разрешенный запрещенный маневр режима работы стафорной сигнализации. Очень важный блок информация по маршрутам общественного транспорта. Заносим трассировку прохождения маршрутов, интервалы либо расписание движения. Заносим информацию, кто является перевозчиком. Заносим информацию по тарифам. Социологический опрос подвижности населения, в результате которого мы получаем данные о том, кто куда, на чем ездит, как часто едет, сколько он времени тратит для а, выполнения калибровки моделей для, для расчета м, транспортного спроса. Вот. Ну и конечно же результаты обследования транспортных и пассажирских потоков, которые мы проводим на улице а, путем замера интенсивности движения либо в определенный час пик, если нас час пик этот интересует, либо в течение суток либо от часа переходим к суткам, это уже э, в, зависимости, опять -таки, в зависимости от той задачи, э, которые перед нами стоят. Очень важно, очень важно получить качественные исходные данные, потому что, еще раз повторюсь, что от качества и полноты этих данных зависит не больше, не меньше, а порядка 80% успеха. А, да, конечно, мы э, можем эти данные получить, мы можем их занести в транспортную модель начать калибровать транспортную модель и потом увидеть так называемые ошибки, которые были сделаны при сборе этих исходных данных, так вот лучше потратить там несколько дней и перед всеми этими процедурами, перед тем как все это заносить в транспортную модель сначала все эти данные проверить еще разу, какие бы они достоверны не были, и только после этого мы эти данные заносим в модель, потому что потом это уже будет просто ну просто поздно Алгоритм построения транспортной модели состоит из пяти э, таких шагов. Э, первый шаг – это моделирование сети, то есть это моделирование транспортного предложения, улицы, дороги, перекрестки, то есть то, что лежит на земле э, с, с определенными характеристиками э, общественного транспорта и так далее. Второй блок – это моделирование спроса, это расчет так называемых матриц корреспонденций, по различным типам передвижения, либо это трудовые корреспонденции, либо это деловые корреспонденции, либо это культурно бытовые рекреационные и так далее. На самом деле их очень много может быть. Третий блок – это расчет транспортной нагрузки, это наложение, скажем так, транспортного спроса на транспортное предложение. Мы получаем а, уже реальные потоки на сети, потоки и пассажирские потоки, и а, потоки интенсивности трансп... индивидуального транспорта, и легкового и грузового. Четвертый этап это калибровка транспортной модели. И пятый этап это уже так называемое дело техники, это уже создание такого определенного какого -то сценария, то есть прогноз транспортной ситуации по развитию генерального плана и так далее. Все этапы конечно же ответственные, но самый трудоемкий и труднопрогнозируемый с точки зрения определения точного времени на проработку это конечно же калибровка. Это самый такой тяжелый ответственный этап. Что же такое калибровка? Да, вот сделали специально на этом ударении, потому что это очень важно. Тоже есть такое определение, это оценка реалистичности результата перераспределения транспортной модели. Иными словами, мы проводим сравнение, сравнение путем статического сравнения наблюдаемых данных с, с расчетной нагрузкой, которую мы получили по результатам моделирования. Для проверки адекватности модели определяется ряд Значение ряда показателей на основе сравнения расчетных значений интенсивности движения из модель и данных натурных обстрелений. Простыми словами, это сравнение тех данных, которые мы получили на улице, да, сравнили интенсивность, э, получили интенсивность движения транспортного и пассажиропотоков по сети, с теми данными, которые мы получаем на первичных расчетах. Как я уже говорил, это самый сложный процесс. И на этом этапе всплывают все ошибки, да, как мы иногда говорим, все косяки, которые были сделаны на этапе и создания модели транспортного приложения, и на этапе создания модели транспортного спроса, и, спроса, и даже на этапе, создания, на этапе сбора исходных данных. Вот поэтому очень важно все эти данные перепроверять перед началом калибровки, чтобы потом уже к этому вопросу не возвращаться. И уже после этого этапа идет подготовка к созданию модели на прогнозные сроки, то есть расчет сценариев, а, то есть мы туда заносим информацию по перспективной статистике по районам, перспективное развитие уличной дорожной сети, перспективное развитие общественного транспорта и так далее. Это уже следующие этапы. А, представление результатов. Вот здесь мы выделили такие, тоже я думаю, что для многих уже знакомый слайд, выделили такие основные ам, ам, Основные виды графических представлений результатов работы, на наш взгляд, это наиболее интуитивно понятные, наиболее ярко выраженные, скажем так, которые показывают наглядно те результаты, которые мы получаем с вами по результатам моделирования. Как мы прекрасно понимаем, что все результаты моделирования, они представляются не только в графическом виде, но и в табличном виде. Очень важно правильно читать эти результаты. И а, выполнять анализ полученных результатов перед сдачей результатов работы. А, даже если вы эти данные умеете читать, поверьте нам, что не всегда эти данные правильно будут прочитаны и правильно будут поняты вашим заказчиками. Поэтому надо подстар стараться а, объяснить и показать а, те результаты, которые, скажем так, были понятны, ну, простому обывателю, да, если там органы исполнительной власти, они должны понимать то, если вы говорите, что это у нас там нагрузка там паука или нагрузка там распределения потока такая-то, то, то э, здесь надо показать именно наглядно все-таки, что же это такое. Ну вот здесь показаны такие основные графические представления из охраны транспортной доступности, они могут быть как до остановок общественного транспорта на общественном транспорт, так и... Транспортные доступности от какого-то локального перекрестка до всех перекрестков моделируемой зоны. Это может быть поиск кратчайшего пути, там, классифицированный там, по времени, по дальности поездки. Это называют так паук матрицы, это наглядное представление той матрицы, которую вы получили на этапе расчета спроса. То есть матрица может быть либо с трудовыми целями, либо с культурно-бытовыми, либо с деловыми целями. То есть наглядное представление, сколько у нас людей есть из этого конкретного транспортного района во все остальные транспортные районы. Диаграмма паук, да, тоже довольно-таки интересное представление. То есть мы визуально видим, какие транспортные корреспонденции у нас проходят через определенный, там, к там, мост или через определенную там дорожную сеть, чтобы понимать, какие основные потоки они собирают. Потоки в транспортных узлах – это распределение интенсивности движения в конкретном пересечении на конкретном узле с разделением по виду транспорта. Вот. Ну и последнее – разница нагрузок. То есть это сравнение двух вариантов расчета, что было, что стало. Мы разными цветами выделяем изменение транспортной, транспортного спроса, где у нас произошло увеличение транспортного потока. Мы показываем одним цветом, где уменьшение другим цветом. Очень наглядно, что же будет, к при строительстве того или иного моста, где у нас поток уменьшится, где у нас поток увеличится. Одновременно с этим также можно провести, также можно провести данное сравнение и по маршрутам общественного транспорта. То есть мы сравниваем, если мы вели какой-то маршрут общественного транспорта, мы можем посмотреть, где все-таки произошло у нас уменьшение на каких маршрутах и где увеличение. На сегодняшний день существует довольно таки большой пул проектов, которые были выполнены, здесь просто перечислены основные такие наиболее интересные, наиболее значимые, вот конечно же это модель Москвы, наверное одна из самых больших транспортных моделей европейской части, находится на балансе у города, центр организации дорожного движения. Модель живая, модель находится постоянно в актуальном состоянии, проводится обследование с помощью детекторов транспорта, эти данные заносятся в модель и модель отслеживает, если произошли какие-то существенные изменения. Модель Санкт-Петербурга, наш родной город, находится также у города, у центра транспортного планирования, тоже модель живая, постоянно рабочая. Модель города Краснодара, эта модель была создана для решения задач по оптимизации работы общественного транспорта. Um, uh, все, что связано с общественным транспортом, введение новых маршрутов общественного транспорта, изменение расписания движения, изменение интервалов движения, убирание дублирования маршрутной сети и так далее. Все это решается на данной модели. Данная модель была вот буквально там несколько месяцев назад <coughs> за нас, заказчику, используется городом центр мониторинга окружающей среды транспорта. Данная модель внедрена и на сегодняшний день она уже благополучно используется. Модель Сочи – это модель была сделана для так называемого операционного транспортного мастер-плана, где были проведены корректировки по, по режиму работы общественного транспорта на момент проведения Олимпиады, то есть кто куда, на чем поедет, с каким интервалом нужно двигать тот или иной маршрут, в какую сторону его нужно двигать и так далее. Модель Нового Ренгоя, Ставрополя, Алматы, Гачны, Киева и так далее. И, конечно же помимо городских моделей есть еще ряд проектов по моделированию уже не города, а моделированию уже районов. К примеру для расчета платных потоков по автомобильной дороге М4 Дон необходимо было смоделировать Три области, это Ростовская область, Воронежская область и Краснодарский край. Конечно же, опять-таки, цель перед нами стояла здесь не детальное моделирование каждого города, а именно моделирование транспортного потока по данным магистрали. Поэтому города здесь были представлены, не виде вот такого детального описания УДС и светофоров и так далее, а города были представлены, если я не ошибаюсь, там пятью шестью транспортными районами, чтобы просто нам посчитать нагрузку выходящую из города на, э, на автомобильную дорогу. Э, конечно же, э, многие сейчас говорят, что э, есть такое модное слово, называется интеллектуальная транспортная система. <coughs> И статическая транспортная модель, модель, то, о чем мы с вами сейчас говорили, она, безусловно, является ядром для ИТС. Что такое интеллектуальная транспортная система? Это есть такое тоже определение, комплекс мер, технологий, оборудования, которое позволит отслеживать в реальном времени транспортную ситуацию и оперативно ею управлять. В основе интеллектуальной транспортной системы лежит статическая модель. То, о чем мы сейчас с вами проговорили. Затем мы эти данные преобразуем в динамическую модель, перераспределение, по, перераспределение с учетом динамики потоков. И далее эта модель с учетом данных с детекторов транспорта преобразовывается в адаптивную онлайн модель. Динамическая транспортная модель может стать аналитическим ядром городской ИТС и интегрировать различные данные, сервисы или услуги. Для расчета в качестве исходных данных используется информация, как я уже сказал, с онлайн детекторов. Данные по скоростям движения, транспортных средств, ремонтной работы, дорожно-транспортные происшествия и так Далее. А далее проводится верификация а, полученных данных и запускается основной расчет прогноза развития транспортной ситуации там, до 60 минут. Для чего это сделано? Это позволяет понять изменение транспортной ситуации на уличной дорожной сети в зависимости от принятых решений. Ну, например, изменение сигнального плана светофора, а, а также создавать одновременно несколько сценариев за короткое время для выбора лучшей стратегии. Ну а полученные расчеты об актуальном состоянии транспортной ситуации и его прогнозе могут быть переданы на веб сайт или на мобильные устройства, к примеру, навигационное табло, системы оповещения водителей, так называемые знаки переменной информации и так далее. Динамическая транспортная модель она позволяет управлять транспортными потоками города в реальном времени. Это вот основа э, интеллектуальной транспортной системы. Коллеги, у нас на, на сегодня презентация, наверное, мы закончим. И спасибо большое за внимание. Да, мы готовы выслушать ваши вопросы. Конечно же, мы не обещаем, что мы сможем ответить на все вопросы, но мы выберем наиболее такие общие вопросы и постараемся на них ответить. Спасибо большое за внимание. Вопрос касался по используются CR функции, это уже, скажем так, детали. Детали, которые мы видим при разработке транспортных моделей. Сделаем исключение, вот я сейчас на него отвечу. То есть есть у нас две функции, две функции которые показывают зависимость времени прохождения транспортных средств, зависимость от того уровня загрузки, который происходит на сети. И основные это две функции, функция LLOS и функция BPR. Различие в том, что это две разные функции, различающиеся между собой кривизной, крутизной вот этих вот функций. Какую из них выбрать, тут уже э, надо решать именно модельеру, моделеру, если можно так сказать, те, кто реально работает с транспортной моделью. Но вот эти две функции, которые вот, э, часто используются в практике и которые э, реально показывают э, гибкость, это, кстати, между прочим, является тоже очень хорошим рычагом для... Выполнение калибровки транспортной модели.